Открываем новое окно и сразу сохраняем как оригинальный файл. Я его назову Run. Линии можно построить, можно загрузить с векторным объектом, можно получить построением различных фигур, а также после трассировки растровой картинки в вектор. Чтобы нам было ближе видно, удерживая клавишу Ctrl, крутим колесик. Карандаш. Левая клавиша мышки делаем укол слева и справа. Линия построена. С помощью карандаша можно линию построить ломаную. Для этого делаем начало, конец. В этом же месте, когда увидим Активную точку, делаем укол и следующий укол. Также по этому месту вводим, пока не увидим активную точку красного цвета. Делаем укол и следующий. Назимаем клавишу выделить и щелкаем по рабочему столу. Линию можно построить кривую. Для этого используем перо. Выбираем, наносим один укол, второй. Правой клавишей закончили построение прямой линии. Можем построить кривую. Для этого продолжаем с другого места. Делаем один укол, второй укол. Ведем в перу к новой точке укола. Получаем кривую. Следующую. Правой клавишей построение закончено. Ввести линию можно с помощью инструментов. Например, спираль. Выбираем спираль. Выбираем количество витков. Какой будет вид спирали, какой у нее адрес. Делаем укол. Второй укол и тянем. Щелкаем по клавише выделения, щелкаем по рабочему столу. Спираль построена. Также линию можно получить в виде обводки. Например, с помощью эллипса. Выбираем эллипс, щелкаем, еще раз щелкаем, тянем, отпускаем. Включаем объекты, заливка и обводка. Открывается панель, заливки и обводка выбираем заливка, отключить, выбираем обводка, стиль обводки, можем поставить, например, 01, щелкаем в стороне, клавиша Enter, получаем обводку построенного эллипса, щелкаем в стороне, щелкаем в рабочем поле, линии можно редактировать, выбираем линию Нажимаем кнопку ⁇ Изменить узлы контура ⁇ Сверху открывается панель, какие изменения мы можем нести». Мы начнем с самых простых, а остальные будем проходить по мере изучения уроков. Например, выбираем линию. На этой линии находятся точки, так называемые узлы. Мы можем нажать кнопку. И добавить точку двойным кликом по линии. Раз, два. Теперь, подтянув за эту точку, мы увидим, как изменяется форма построенной ломаной линии. Узел угловой, так как образует ломаную линию. Если мы выделим узел и включим сглаживание, то получим сглаженный узел. Какие объекты находятся на рабочем столе и в каком порядке они располагаются, мы можем увидеть в панели объектов. Для этого проходим объект, включаем объекты и справа все объекты. Первый объект находится внизу. Что это за объекты, можно прочитать справа. По центру можно задать объекту цвет. Объект можно скрыть. Вот в данном случае это прямая. Или запереть на замочек. В этом случае все изменения на рабочем столе не затронут этот объект, пока мы не откроем замочек. Выделение. Выделяем объект. Клавиша Delete. Следующие. Клавиша Delete. И остальные. Оставим спираль. Спираль выделим. Продублируем Ctrl D. Наблюдаем два объекта. Вверху объект, то есть спираль, которая налегает на исходную. Мы ее потянем в сторону. Эту спираль выделим. Пройдем заливка и обводка. Сделаем толщину 3 мм. Щелкнем по рабочему полю. Выделим левую. Выберем пунктирную линию. При выделенном объекте слева... Проходим расширение и параметры. Слева появляются параметры, справа появляется наша спираль, заполненная строчкой. Параметры строчки мы можем задать в этих окошках. Повторная строчка. Строчка будет выполняться в одну сторону, доходит до конца, а потом будет выполняться в другую сторону. Сколько мы повторов включим, столько раз эта операция продолжится. Число повторов стежка. Один стежок. А стежок это у нас нитка между двумя рядом лежащими уколами. Будет повторяться в зависимости от этого параметра. Длина стежка строчки. Плотность стежка. Так как у нас простая строчка, плотности у нее не имеется. Закрепка. Это некоторое количество коротких стежков, которые закрепляют и не дают ткани распуститься или в начале, или в конце, или там, и там. Если мы поставим обе, закрепки будут на две. Одна в начале, другая в конце. Если мы поставим в начале, в конце не будет. В конце или не добавлять. Если мы поставим ручная, расстановка стежков то у нас будет ломаная то есть стежки между узлами графической линии по прямой если у нас какие-то вопросы непонятные мы подводим мышку к любой надписи и читаем подсказки если у вас эти параметры устраивают вы можете добавить создать файл и записать эти параметры. Если они вам когда-нибудь понадобится, вы можете зайти, загрузить и применить. Если вы раздумали задавать параметры строчкой, вы можете отменить. Если вы до этого создавали другие фигуры строчкой, вы можете использовать последние настройки. Если вас устраивает то, что вы сейчас построили, мы называем применить и выйти. При выделенной спирали слева проходим расширение InkStitch визуализация симулятор вышивки. Нажимаем и ждем. Симулятор вышивки показывает реально как у вас выполняется стежками эта спираль. Вы можете пройти влево Можете пройти в обратную сторону, вы можете включить быстрее, можете включить медленнее. Можно посмотреть в реальном виде. Можно включить реальный вид и посмотреть точки проколов. Слева показан масштаб 8 мм. Чтобы легче было ориентироваться в размерах. Если у вас сложный объект, вы можете посмотреть обрезки, скачки, смена ниток и где это не располагается. А также курсор, который показывает в каком месте находится сейчас иголка. Закончив просмотр, нажимаем крестик и закрываем окно. Нас рассказывают какие вы выполнялись действия, были ли ошибки. Теперь мы выбираем правую спираль еще раз уточняем 3 миллиметра толщина. проходим расширение проходим параметры через некоторое время получаем параметры слева, а справа как выполняется строчка. параметры как в предыдущей спирали, так как мы рассматриваем ту же строчку, только не работает длина стежков, зато работает плотность. То есть расстояние между соседними уколами, между вершинами зигзага. Выходим. Построение мы можем увидеть в этом же окне, как выполнялась генерация стежков. Через некоторое время у нас стежки сгенерировались. Они у нас выполняются отдельным объектом и присутствуют в вышивке. Поэтому их обязательно после просмотра надо убрать. Мы их подвинем и рассмотрим. Показанное в стежках выделяем и удаляем. Выделяем остальное и проходим в симулятор вышивки. Нажимаем на коника. Получается быстрее. Нажимаем Биомотника получается медленнее. Закрываем. Из практической выживки длина стежков строчки не должна превышать 5 мм, иначе нитка будет провисать. И не должна быть короче 1 мм, иначе частые проколы могут нарушать целостность ткани. Зигзаги. Ширина не должна превышать 5 мм, но и не быть тоньше, чем полмиллиметра. Иначе на различных участках она будет выглядеть строчкой, особенно на бытовых машинках. Выделяем и удаляем спирали и приступаем к выполнению практической работы. Загрузим растровую картинку. Находим папку «Картинку открыть». Меню, контур, векторизировать, растер. Если у вас все, все устраивает, учитывая, что мы знаем, нас устраивает. Выбираем применить. Еще раз применить. Щелкаем в стороне, выделяем, двигаем в сторону. Слева у нас получается векторный объект, а справа картинка, которую мы загрузили эту картинку можем удалить для этого нажимаем клавишу delete нажимаем клавишу 4 теперь посмотрим как бы нам разделить рисунок так чтобы он выглядел живо для этого выберем ластик и отделим некоторые часть то что я показываю это только пример. Также можно так отрезать. Теперь все выделяем. Проходим. Заливка и обводка. Заливка. Отключаем. Обводка включаем дизайн строчкой проходим стиле водки выбираем пунктир Ctrl d то есть дублируем и тянем в сторону а вот эта картинка у нас будет зигзагом поэтому мы выбираем ну небольшой зигзаг 2 миллиметра и сплошное выбираем левую часть параметры но мы хотим придать выразительность этому рисунку. Сделать стежки более жирными. Поэтому поставим количество повторов, например, 2. И длину стежков сделаем 3. Если нас все устраивает, мы выбираем применить и выйти. Выделяем правую часть. Проходим расширение. Проходим параметры. Поставим 1 мм. Если нас все устраивает, примените выйти. У нас имеется два варианта готового дизайна, выполненного в стиле Red Work. Левую часть выделяем и удаляем. Правую часть выделяем. Симулятор. Если в симуляторе нас все устраивает, мы симулятор закрываем. Проходим файл. Сохранить как. Нажимаем стрелку, выбираем, выбираем формат DST, сохранить. С помощью бесплатного конвертера, открываем папку сохранения, показать все файлы, нажимаем наш файл, убедимся, что он тот, который мы создали, открыть. Файл редактируем, вносим изменения, если требуется, например, Вносим начало и в конец вышивки в центре и другие изменения, как показывает ролик по этому конвертеру. Сохраняем в формате вашей машинки на флешку и бегом вышивать.